Сейчас я же толстый, я не смогу его догнать. Ну, стой! Стой! Смотри, Лайк, А, ты такой толстый! Да, я люблю есть чипсы, вот такой стал толстый. Ой, я же не знаю, что делать. Я не надо заниматься спортом. Масса спорта! Спорт? Ай, я не люблю заниматься спортом! Ты меня будешь тренировать? Буду твоим тренировать. Что бегать. я должен делать, чтобы не быть толстым? Надо бегать. Фу, устал. Устал. Это все, Кать? Всё, Нет. Еще не все? Надо прыгать. Прыгать, да? Да. это все? Нет. Еще. Я больше не могу гадить. Теперь прыгать, попрыгать, прыжки. Прыгать наверх. Да. Так. Покажи, как я должен это делать. <звук> Еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще, ну, еще, еще, еще, еще, еще, еще. Теперь надо, тебе будет догонять зайца. Ты должен догнать и поймать. Это я должен поймать зайца? Да. Сейчас, я, я же толстый, я не смогу его догнать. Фу. Давай. Где ты? Я Эй! буду ты? И стройным. Молодец! Фу. Фу! мы похудели! Мы похудели!